в конце этого месяца, в начале следующего месяца уже что-то более или менее да, найдем какой-то сухом остатке, какой какую-то информацию, то мы все-таки это сделаем, наверное. Вот.